Привет, друзья! Сегодня я решил приготовить плов. Рецепт приготовления плова очень интересный. Я буду готовить плов из двух сортов риса. В первую очередь, конечно же, я ставлю казан на плиту, наливаю масло, чтобы разогревалось. у меня масло греется, я займусь нарезкой овощей. В первую очередь я буду нарезать морковь. Морковь я буду нарезать соломкой. Иногда я режу ее кубиками, иногда соломкой, то есть экспериментирую. Так, ну вот у меня масло нагрелось мясо я буду использовать говядину мясо я буду закладывать частями чтобы казан у меня сильно не остыл Вот видите, мясо я отправил в казан частями, оно у меня сразу начало обжариваться. Немного обжарилось, я еще докладываю. Конечно, лучше всего готовить плов в казане на огне, я летом на даче, в казане, на огне буду готовить обязательно. но ну, а сейчас, конечно, я готовлю дома на электроплите. Так, ну вот, у меня мясо обжаривается. Пока мясо у меня обжаривается, я сейчас буду нарезать дальше овощи. Вот, смотрите, мясо у меня обжаривается. Конечно, не так, как в уличном казане на огне, но все равно более-менее оно у меня обжарилось. Вот у меня мясо уже начинает поджариваться очень хорошо. Все, в принципе, хватит обжаривать. Дальше я отправляю сюда лук. Лук я порезал полукольцами. Лук буду обжаривать ну, минуты 2-3, чтобы он обмяк, стал золотистый. И дальше буду запускать морковь. Вот у меня лук обжарился пару минут, дальше я отправляю морковь. По пропорциям у меня было мясо где-то ну около килограмма я взял две моркови средние одну головку лука а рис я буду отмерять у меня есть вот такой вот такая вот кружка вот полную кружку риса на мой казан как раз то будет хорошо а воды я буду добавлять две кружки так ну вот смотрите морковь я обжарил Дальше я сейчас буду отправлять сюда специи. Я добавлю немного куркумы для цвета. Немного посолю. И добавлю немного зиры. Все это хорошо перемешаю. Так, все, дальше я отмеряю воду. Для чего я это делаю? Я делаю это для того, чтобы показать вам. Когда я для себя готовлю, я уже делаю все на глаз. Вот у меня кружка воды. Воду я добавил холодную сюда. Я сказал, буду добавлять две кружки, нет, это много. Я добавил целую и еще половину. Также я отправляю сюда в казан головку чеснока. смотрите вот у меня зервак уже начал кипеть все я его сейчас ставлю огонь на минимум накрываю крышкой и еще минут 40 он у меня будет томиться вот смотрите я взял два вида риса специально насыпал полный бокал половина белого половина красного так рис я обязательно буду промывать Смотрите, вот я рис промыл. Вот такой вот он у меня получился. Ну вот, смотрите, у меня зирвак протомился примерно минут 40. Чуть-чуть маловато, еще добавлю. Также сюда добавлю немного барбариса. Также добавлю немного черного перца и красного. Так, ну все, у меня зирвак готов. Я отправляю сюда рис. ставлю на максимум и распределяю рис сверху по маслу, чтобы он тропитался маслом каждая рисинка. Так, ну вот я рис отправил в казан. Сколько пробовал я варить плов слоями здесь? В домашнем казане, так же как в уличном. Но почему-то у меня не получался. И последнее время я стал уже его, можно сказать, перемешивать. То есть отправлять рис полностью, чтобы он у меня проваливался до самого дна. Тогда у меня получался уже хороший плов. Я думаю, это потому, что в уличном казане греются стены полностью. Ну полностью казаны дно и стены от огня. А здесь только днище. И поэтому рис получается то недоваренный, то переваренный. Воды у меня достаточно, так что пока воду я доливать не буду. Буду смотреть по готовности риса. Если будет рис сырой и мало воды, то, конечно, я добавлю воды. Ну а так пока добавлять сюда воду не буду. Так, Ну вот, смотрите, рис у меня еще сырой. В mm, полуготовности. Водички еще добавлю. Потому что мало воды. Как раз, наверное, вот эти полстакана, что я не долил, надо было их сразу добавлять туда. Воду я добавляю с чайника горячую, чтобы не падала температура. А то тогда рис получится сырой. Ой, не сырой, а ну, развалится в кашу. Так, ну все, у меня с солью все в порядке здесь, с водой тоже. Все, я теперь уже его точно закрываю крышкой. И теперь открою только тогда, когда он у меня будет готов. Еще буквально сейчас минут пять, да даже не 5, а можно уже сразу. Я его выключаю и все, пусть теперь рис у меня доходит сам. Кстати, можно еще даже его и накрыть. И все, теперь точно пусть напаривается уже сам этот рис до полной готовности. Вот у меня он простоял полчаса, ловчик мой. Сейчас давайте посмотрим. Ну и рис у меня готов полностью. Все смотрите, видите, получился рассыпчатый. И последний штрих. Моя семья любит, когда я в плов в самом конце добавляю чеснок. когда свеженьким чесночком пахнет чеснок я вытащу вот смотрите вот так вот я готовлю плов из двух сортов риса друзья ну вот такой вот плов я приготовил для своей семьи Подводя итоги, что я могу сказать? Вообще плов, это такое блюдо, которое, ну на мой взгляд, очень сложно готовить. Чуть-чуть не так, и получится уже не плов, а каша. Ну что, давайте попробуем. Плов получился отличный. Спасибо за внимание. Всем пока.